Здравствуйте! Хотел бы оставить отзыв о курсе Марии Носовой. Были у нее на практике в Санкт-Петербурге два дня. В целом хотелось бы впечатлением поделиться. Очень понравилось. Но в принципе мы поехали конкретно с определенными вопросами, имея определенный опыт в мукогенгевальной пластике. Но Мария Александровна у нас скажем так, направила, более четко, дала полный план диагностики и, соответственно, предсказуемость результаты, чтобы мы понимали, ну, какой результат ожидать, потому что порой бывают результаты, которые не всегда понятно, почему мы получаем, или какие-то осложнения. Здесь был такой, наверное, пошаговый протокол, алгоритм действий, при диагностике, то есть, все идет от диагностики. То есть, мы проводим диагностику и четко у нее есть выработан алгоритм, по которому нужно поступать, то есть проводить ту или иную пластику Disney. Хочу выразить большую благодарность ей, от меня лично, от Андрея и также Алексею Шарову, что все подготовил, все организовали. Вот рады личному знакомству будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.